Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад, что вы согласились на этот эфир, потому что, если честно, я уже давно за вами наблюдаю, и я прочитал вашу книгу «Материнская любовь». Это был мой первый путь вообще в психологию. Вы меня привели туда. И я, я не ожидал, что можно с вами будет так поговорить. Я очень рад. Большое вам спасибо. Для тех, кто, может быть, вас не знает, я хотел бы представить, это Анатолий Некрасов самая вот с той книжки, через которую мы с вами познакомились, это материнская любовь. За эту книжку вам большое спасибо. Почему? Потому что это, мне кажется, большая проблема, ну вот прям современного мира. Вот, в общем, все. Я рад то, что вы так оценили книгу и эту тему. Это действительно самая большая, самая большая на сегодняшний день проблема в мире. Самая большая. Из нее растут корни таких социальных явлений, как преступность, как алкоголизм, наркомания, громания и так далее. Я хотел бы еще вас узнать: вот, знаете, как, вы ее, как вы нашли эту проблему? То есть это, это было большое количество психотерапии, там, или просто каких-то приемов, потому что у вас книга вся в кейсах, и вот как проблему нашли? Саму? Вы знаете, ну, скорее всего, первый звонок был из моей собственной жизни. Я воспитывался бабушками и дедушками, мама жила отдельно, она там училась в другом городе, устраивалась на работу. И вот я с ней соединился в 12 лет, когда мне было уже 12 лет. И это было для меня таким ударом, то есть она все, всю ту нерастраченную любовь, которую многие годы не могла в мой адрес проявлять, она на меня вылила все это. Как я выжил, это было, конечно, я выжил тем, что я трудился. Я придумал строить дом, в матери был участок, и я сам начал строить дом, купил книгу, как построить сельский дом. И вот в 14 лет начал строить дом. Три года его строил. Один построил кирпичный мансардный дом. Это меня спасало. Так вот, я столкнулся, получается, с этим от своей мамы. Ей большое спасибо за этот урок. А потом я забыл эту тему и не включался. Пока не столкнулся, уже будучи... Зайдя в психологию, пока не столкнулся с такими вопиющими фактами. И вдруг меня здесь озарило. Так ведь это же вот корень проблемы. -то. Я давай исследовать, но ну а дальше уже 30 лет исследований. А сколько вам лет было, когда вы книгу написали? Знаете, вообще первую книгу я написал 50 лет. А, угу. 50 лет. А сейчас у меня их более 40 а вот за 20 лет, сейчас мне в этом году юбилей, 70 лет, а за эти 20 лет я вот написал более 40 книг. Вы труженик прям. Литературного фронта. Ну, знаете, это писать легко. Когда я пишу легко, практически не переписываю, потому что весь материал здесь, книгу я заканчиваю... Книгу я пишу тогда, когда заканчивал какой-то этап своей жизни. Завершил его, он мне мной прожит много практики, много материала. Быстренько а, выдал и завершил. Вот так. Угу. И следующий. Поэтому пишется легко, это для меня не труд. Вам нравится да, писать это? Очень нравится. Знаете, у Жванецкого есть такие слова. Говорит, писать надо... Когда не можешь не писать, как писать? Вот не можешь И еще вопрос такой личный. Вы как, вот вам 70 лет, да, вы социально активный человек, вы, у вас здоровье, да, то есть я на вас смотрю, вы здоровый человек, вы активный, вы пишете книги, у вас современное мышление, да, как удалось? Сохраниться вот 70 лет в таком состоянии? Вы знаете, Игорь, сохраниться не подходит данное слово. Почему? Потому что сохранять было нечего. В 30 лет я, живя в Сибири и ведя такой образ жизни, был директором завода, рабочим, потом рос, рос, рос, прошел все рабочие должности, мастера, там прочее, был директором завода. И нагрузка была большая, и алкоголь был, и все. То есть 30 лет, и по сути, я угробил свое здоровье. Плюс я работал на вредном производстве, алюминиевый завод, втористые соединения. Вы представляете, стекла в окнах меняли каждый квартал, потому что их проедали, проедало насквозь, okay. а мы там работали. То есть здоровье я угробил в 30 лет. И вот к 40 я уже приполз, и в 40 лет я уже уходил из жизни. Поэтому сохранять было нечего. Нужно было все восстанавливать. Так вот, все остальные годы, с вот, 40 лет, 30 лет я восстанавливаю свое здоровье. А, а чем? В... Вот, вот как вы это делаете? Почему? Потому что, насколько я понимаю, с ваших слов, что тело восстанавливается, ну, его можно вернуть, да? То есть то, что мы сделали, его можно как-то отыграть обратно. А можно обязательно, я это испытал на себе. Но представьте, у меня было много таких возможностей, мир мне предоставил такие возможности проверить силу мысли, силу намерений, энергетические практики и так далее. Например, у меня был инфаркт, вообще инфаркт, я долго, долго, дольше обычного, в медицине такое не признается, но факт был зарегистрирован, что я был в клинической смерти, и когда вернулся, то есть инфаркт был сильнейший, mm -hmm. после которого или уходят, или инвалидами остаются. А я через две недели под расписку сбежал из больницы. Через полгода я поднялся на Алтае, на, на гору Белуха с молодыми ребятами, с рюкзаками. То есть вот такая степень, скорость восстановления. То есть что я использую? В первую очередь я использую энергоинформационные практики, то есть работа с энергиями, uh -huh. то, что энергетическое тело, если человека восстановить, физическое уже путем регенерации восстанавливается само. Чуть дольше энергетическое тело восстановит легко, быстро, потому что на уровне мысли, на уровне сознания восстанавливается, а тело физически потом догоняет в течение там, нескольких месяцев. Вот, кстати, сейчас я запустил... Не слышали проект сегодня, вчера, точнее, 1 числа, 1 июня, пошел проект Марафон 90 дней. То есть там, по сути, все мои практики, которые я использую, я их каждый день по одной практике даю, даю, даю. То я сопровождаю людей, как, как тренер, их сопровождаю. Вот, и 90 дней, а через 90 дней гарантированно будет, у человека будет классное здоровье. Гарантированно. Это прям направлю. Это вы через энергетические практики восстанавливаете здоровье, да? То есть вы да, людям да. объясняете, что делать. Да, я каждый день объясняю, у меня аудио даю сообщение каждый день, и человек выполняет это каждый день, шаг, шаг, шаг. Вот 90 шагов 3 месяца, за три месяца. Почему я выбрал три месяца, потому что за три месяца регенерация произойдет очень большая, практически все органы восстановятся по новой уже программе. А там диеты какие-то, это все туда включено, или, э, диеты или диета я не входит? В этот, в этот раз не, не использую. Mm -hmm. это, я единственное, ну даю рекомендации там, такие общие рекомендации, потому что питание вообще биологическое питание это отдельный разговор. Mm -hmm. Я его тоже, это отдельная будет тема, потому что, ну, это серьезное углубление. Я, например, много исполь, испытал на своем организме, я и, и голодание, там, и прочие все виды, и, там, и, я не ем мясо, рыбу уже 20 с лишним лет, ну, Может. и так далее. То есть есть определенные у меня наработки в этом плане. Есть 45-суточное голодание на одной воде, 45 суток на воде. Так что есть большой опыт, это на отдельная тема, питание угу. на Хорошо. А энергетические практики вы какие используете? Есть какие-то названия там или как-то вот? Ну названия мало что говорят, это в основном у меня свои собственные разработки. Это, это и аффирмации, это энергетические самомассажи. Это и установки определенные. Есть психофизические упражнения, то есть психоэнергофизические. То есть определенные упражнения физические, небольшой, небольшого объема, и плюс накладываются энергетические, психические какие-то установки, и получается очень мощный процесс. Я всегда вот на протяжении всех этих лет что я занимаюсь здоровьем, я использую только очень простые методы, очень простые, и которые короткие. То есть я не люблю а. длинных каких-то таких заходов там, в медитацию сесть на час. Там. Нет, у меня нет. У меня все минуты. Например, утренний эмоцион, вот такой, который приводит тебя в, фу, в бодрое состояние, у -у -у. это буквально 12-15 минут. И все. И ты на весь день заряжен. Ну и так далее. А можно одну практику показать или как-то это, это доступно нам сейчас? Да, это доступно, но сейчас надо тогда какую-то рассказать, а не показать. Потому что показать это надо встать, здесь надо, условия у нас сейчас а, э, ну, не, я не смогу э, показать. Ну, например, про, самое простое, самую знаете, простую, знаете, простую, короткую, простую, ага. но, э, но э, и эту, э, это простая аффирмация. Очень простая аффирмация, но она очень действенная. Вы, скорее всего, знакомы с работами Масара Имото, вот японского ученого о воде. Который, о воде, да. Да, он много занимался водой, вот, и он структурировал там воду, он определял, какие слова действуют на воду хорошо. И вот из этих, из этого набора слов, которые он там отобрал, исследовал научно, я отобрал пять слов и их использую. Например, такая аффирмация. Любовь благодарность, свобода, радость, счастье. Вот пять слов: любовь, благодарность, свобода, радость, счастье. Знаете, каждое слово очень энергонаемкое, каждое слово структурирует внутреннюю воду. А в нас, ее сами знаете, около 80%. То есть получается, каждым словом я структурирую себя. Я буквально несколько раз, произнеся этот эту э, набор слов, эту фразу, я прихожу в очень хорошее энергетическое состояние. И я это использую в течение дня многократно. Например, делаю какое-то упражнение, там надо считать, ну, допустим, счет там, uh -huh. до 10, там надо 10 раз сделать, там 15. А я делаю, например, я одно ну, каждое движение, допустим, любовь, благодарность, свобода. Радость, счастье. Уже пять. Я вот таких пятерочек раза три-четыре пропустил при выполнении любого физического упражнения. Это И можно при ходьбе, было... да? Угу. Можно при ходьбе. Любовь, благодарность, свобода, радость, счастье. Знаете, с радостью. И увеличивается, все энергетика начинает бурлить. Вот одно из самых простых таких. Спасибо. Очень, очень полезно. А вот смотрите, многие люди, которые живут в, в длительной такой депрессии, да они на слово «радость» ничего не испытывают, ну, или они не могут вот его создать. И, им что нужно делать, чтобы вот, ну, как-то взбодриться, что ли? Потому что они привыкли вот в негативе как-то вот находиться. А, ну, есть более серьезные, у меня типа энергетический самомассаж. Это на основе доводских методик, я его давно разработал много лет использую <къем> он занимает 4 минуты <къем> я говорю, У меня все очень коротко 4 минуты э, энергетический сам ну то есть есть это в моих книгах кстати он mm -hmm. есть э, этот массаж вот в частности в книги живые мысли есть э, э, на волне потока жизни еще в какой-то то есть можно найти энергетический сам это очень мощное средство но вот эта аффирмация которая я сейчас сказал вы ее повторяете, да, ничего не ощущаете, но через неделю будете ощущать, начнется а -а -а. процесс. То потому что структурированная вода, даже простым словом, даже без эмоций, даже если ты пока не включен, но вы сами знаете, слово, оно действенное, оно начинает У -у -у. структурировать, структурировать воду, и она начинает в тебе, вода уже на тебя воздействовать. Здорово. Очень, очень спасибо вам. А... Вот я хотел бы еще к материнской любви, вот к ней как-то, да, потому что материнская любовь, по моим тоже, по моей практике, очень у многих этот вопрос стоит, да, и, и а, вот эту связь вот оборвать, вот когда там родители еще молодые, там, ты там, тебе 20, и маме там 45, допустим, или там 50 лет, а когда ей там 70, и она болеет, и вот сыну оторваться, это что нужно сделать, это же... Если, не дай Бог, что-то с мамой случится, потом будет вина на, на ребенке, И вот как, как сделать это безболезненно, что ли, максимально? Да, вы знаете, здесь у меня тоже есть большой опыт. Вообще у меня опыт, опыт большой. Есть, Да, большой. Не только по годам. У меня семь детей, семь внуков, два правнука. Ну... Вот. А, так что я опыт имею значительный. И с мамой своей я тоже прошел такой опыт. Она была ситуация когда она была уже не жилец где-то в 60 с небольшим лет и я ее восстановил восстановил помог ей но я восстанавливал ее своеобразно во первых я рядом не жил и в основном только так по телефону но ну, изредка приезжал и но тем не менее я сумел это сделать я ее приучил делать все самой она сама начала заниматься здоровьем и это началось не с моих книг вы сами знаете в своем отечестве пророком быть трудно она там с, вот, была такая травнина, по-моему был потом ну, в общем много было разных таких целителей которые написали книги вот я ей подкидывал эти книги я выписал ей газету здоровый образ жизни. Не говоря ничего, я ей выписал на ее адрес. И вот она говорит мне, слушай, мне такую газету стали интересную приносить. То есть я потихоньку ее подвел к тому, что она сама потихонечку начала кое-что делать. Потом я ей стал помогать, сформировали с ней комплекс упражнений и так далее. И она зашла, то есть выздоровела. И вошла в нормальный режим. Представляете, она а, уже в 70 с лишним лет она убрала горб. То есть это э, наработанный непосредственным трудом. Это же в таком возрасте, согласитесь, костную систему восстановить, это непросто. Она полтора часа в день отдавала зарядки. Как-то звонит мне, плачет. Ой, сынок, я там упала, там уже больно. Что такое, расскажи. Да вот я делала 50 приседаний, захотела 60 сделать. это уже 80 лет, она делала 50 приседаний и захотела пойти на рекорд. То есть, то есть я ее, да, были манипуляции, конечно, как вот ты, я далеко, ты со мной что случится, прочее, ты меня мало любишь, я говорю, мам, ты же знаешь, я тебя очень люблю. Ну ты не расстраивайся. Это все в начале пути. Ты не расстраивайся. Если ты хочешь, э, да, вот я умру. Я говорю, если ты хочешь умереть, ну умирай, я похороню. Ты знаешь, похороню тебя классно. Как вот ты можешь, а матери, так говорить? Я говорю, ну если ты хочешь умереть, если не хочешь, вот тебе путь. Вот занимайся, и тогда будешь здорово. И она поняла, что я очень серьезно говорю, что я жалеть не буду. Помочь, да. Хочешь умирать? «Пожалуйста, это твой выбор, твоя душа, я не имею права ее насиловать». Вот, чтобы она убрать манипуляцию. И все, вы знаете, и ушло это. Она уже больше никогда не упоминала. Она сама там начала заниматься. Обливалась водой, зарядка, прочее. Ездила по родственникам, их трясла. Джуль здесь так распустили животы. А вы скажите, вот, мамин, вот ваши мамы изменения как-то повлияли на изменения ваших детей? Вот в этот период что-то произошло? Вы знаете, я знаю, это не только это мое, мое знание, что бабушки, дедушки связаны с внуками сильнее, чем родители с детьми. Через поколение идет более сильная связь. Я пока не знаю этого механизма, но угу. это точно. Но по наблюдениям да. Так вот, если у бабушки, вот в частности у моей мамы происходили какие-то вот такие изменения в сознании там прочее, она там что-то, то у меня она не помогала в первую очередь. То есть я мне становилось легче, потому что каждый угу. ее шаг был для меня помощью, а у внуков еще больше, еще на большую величину происходили изменения. То есть это наглядно все. Стоит бабушке какой-то шаг сделать и у внуков, там, у одного в делах, у одного здоровья, там прочее в семье, там начинаются какие-то процессы. Прям четкая взаимосвязь. Делает э, шаг в осознание бабушка, и, пожалуйста, получи результат. А вот отношения между бабушкой и, и вот и внуками, да, или там дедушка-внуки, они какие должны быть? Вот как-то это можно как-то структурировать или как-то. Ну да, здесь, Игорь, ставите хорошие вопросы. Дело в том, что э, современные бабушки и дедушки не соответствуют современным детям. Угу. И в большой степени не соответствуют. Иногда даже они просто опасны. Пусть меня простят бабушки и дедушки, я сам и уже дедушки и уже прадедушка, прадедушки. Да, но я вам официально заявляю как специалист и как прадедушка что нужно соответствовать современным внукам, а они далеко ушли. Поэтому, уважаемые бабушки, дедушки, осваивайте интернет, осва... читайте книги, развивайтесь, пишите родовую книгу обязательно, mm -hmm. чтобы своим потомкам оставить. Причем пишите не просто там, вот такой-то родился тогда-то, умер тогда-то. Нет, вы пишите «Качество жизни» как он жил, почему он так жил, какие были проблемы и так далее, как он из них выходил. То есть это должна быть родовая книга. Кстати, сейчас вспомню, у меня на сайте есть такой курс, небольшой курс, называется «Материнская любовь». Кому интересно, зайдите, там прям методика написания вот такой книги, которая как учебник может передаваться по роду из поколения в поколение и показывать, как надо жить. Там я прям специально разработал такую методику, которая позволяет вот этот вот курс для рода своего написать, то есть ты сам прорабатываешь, mm -hmm. все это узнаешь, там прорабатываешь, правильно оформляешь, и это уже по сути книга. Ее даже можно издать в небольшом количестве для своего рода, и это будет книга на века, как учебник. То есть вот таким образом можно, действительно, родители могут помогать своим детям. Плюс я раз в год провожу фестиваль, называется «Возраст мудрости». В общем, всем, кому за 50 там, мы uh -huh. собираем, и мы 10 дней, мы, как правило, на море на каком-то, вот прошлый год на, Бол на Болгарии проводили, там за 10 дней мы меняем голову. Вы прям большой вклад такой. Мы прям приглашаем всех молодых людей, привозите своих родителей, вы получите их совершенно другими. И действительно, получается супер такой процесс. Я туда всех своих Преподаватели Академии включая и мы там работаем с ними, с их телом, с их сознанием. Они там много отдыхают, много веселятся, э, там, э, театральные постановки делают. То есть они уезжают все как родные. А этот курс у вас когда ближайший будет? И, ну, в вот, смысле, после карантина уже, да? В сентябре. У нас обычно в сентябре бархатный сезон. Где-нибудь на море мы проводим вот, или на Черном море. Ну, вот, вот, практически все время на Черном море, или, или на российской стороне, вот, было на Болгарии. Uh -huh. А информацию заранее можно в Инстаграме у вас увидеть? Или... Да, uh -huh. да, в Инстаграме, на сайте anikrasov.ru э, сайт, или просто по-русски сайт Анатолия Некрасова. Uh -huh. А смотрите, вот, допустим, вот нам, молод... ну, вот, воспитывать детей, как мы теперь должны, вот, современных вот этих внуков, которые убежали от бабушек с дедушками далеко... Вот родителям что делать? Вы знаете, вот вчера был День защиты детей. Uh -huh. И я даже пост на эту тему и ролик записал, что надо защищать вообще-то детей от родителей. Потому что родители больше всего создают детям проблемы. Ну, к примеру, чем? Первое. Своим непрофессионализмом. Родители в 90% случаев, а то и больше, не готовы к приему детей. Представляете? То есть они не готовы. Они дилетанты в этом, невежды. То есть, по сути, они приглашают, не будучи готовы. А отсюда много проблем. Ведь вот У нас в России, например, только один ребенок из 10 рождается здоровым. То есть, вот, по статистике угу. Минздрава. А в остальных какие те или иные отклонения? Больше, меньше, но есть. То есть это все из-за неготовности родителей. То есть ребенка хочу, а готовности нет. Психическая незрелость, духовная незрелость, физическая неготовность. Я, например, вот моей, моей младшей дочери вот на днях исполнилось 6 лет. И я к зачатию готовился в 64 года. Мне надо было родить, и я готовился к зачатию ребенка. Я, например, провел специальные с собой тренинги, специальные упражнения. Я 21 день провел в парной, в бане. То есть я каждый день по 8 часов был в парной, очищал тело. То есть я готовился к этому. Готовился физически, морально, психически, энергетически. И получилась классная дочь. Это первое. Второе. Уже в процессе беременности и родов и последующих первые годы жизни родители, как правило, закрывают 90% всех талантов у детей. Нужно знать, что каждый ребенок идет, как минимум, имея несколько десятков талантов. Несколько десятков, обратите внимание. А на выходе что? А на выходе он... Имеет 1, 2, 3 до школы, в школе еще прикроют. В результате, ну, выходит обычный средний человек. Вот. Поэтому родители э, очень э, должны готовиться, быть родителями. Вот э, я и создал специально Академию, э, вот, Международную Академию mm -hmm. Сознания, где мы готовим людей к тому, чтобы они, ну, во-первых, свою устроили жизнь счастливая, во-вторых, грамотно принимали детей. Это очень важно. А насколько это реально? То есть ну, мы же рожаем там 20-25. Это, это надо со школы начинать прививать? Ну, быть родителями? или. По-хорошему, конечно, нужно в школах вводить семейное образование. Но, Игорь, здесь видите, какая ситуация? Государство не особо заинтересовано в счастливых семьях. Понимаете? Я ага. заинтересована в, в количестве семей, в количестве детей, потому что это рабочая сила, э, армия и так далее. Но счастливых нет, потому что счастливый человек ⁇ это свободный человек, им тяжело управлять. Ну, ну да. Поэтому приходится самим, самим. Поэтому в школах нет семейного образования. Вот у вас есть классный предмет самопознания, но там тоже вопросы семьи мало затрагиваются. Вот. И, Но это нужно действительно, нужно со школы готовить. Но даже после школы, в принципе, подготовиться к рождению ребенка нужно, но ну, мы, например, готовим за 10 месяцев. У нас онлайн-курс, 10 месяцев, и, пожалуйста, можешь приглашать. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, в принципе, приготовить можно быстро, было бы желание. Не, не у всех желания есть. Ну, не все осознанно же будут к этому подходить, потому что, ну, не знаю, в молодом ну, да. возрасте-то не хочется в этом ковыряться. Да, конечно, чаще всего. Поэтому и семьи-то в молодом возрасте живут недолго, и с детьми проблемами часто не могут родить, или проблемами с, с инвалидностью и так далее. Вот насчет разводов, почему и стало так много? То есть раньше почему? Ну вот раньше мы жили там женились, выходили замуж, и как-то было и стыдно развестись, как-то неудобно. Я вот маму слушаю, там родителей, там еще вот кто постарше. Им было стыдно, они говорят, или там надо терпеть. А сейчас как-то мы расходимся, ничего не терпим, и нам нигде не стыдно. знаете, здесь много факторов. Во-первых, время. Время очень динамичное, очень динамичное. И поэтому, что было вчера, уже сегодня не всегда аксиома и, или правила. Поэтому традиции многие быстро уходят из жизни, потому что они становятся несовременными. Динамика времени выбивает многие традиции из седла, как говорится. А есть традиции хорошие, но они тоже терпят фиаско, потому что динамика жизни такая... Быстро, что люди не успевают в эти традиции погрузиться, не успевают их использовать. Поэтому традиции сейчас не работают, по сути, по большому счету. Угу. И это э, первая причина. А вторая причина – то, что женщины сейчас уже не те, что были раньше. Э, сейчас женщины более самостоятельные, более уверены в себе, даже в какой-то степени эмансипированные. И это тоже накладывает отпечаток на э, жизнь. Э, и с такой, женщиной, с такой женщиной очень непросто взаимодействовать. Отсюда mm -hmm. и не все мужчины справляются. Женец-то уженился, а что с ней дальше делать? Mm -hmm. вот. И это второй момент. А третий момент – это мужчины выходят э, в жизнь э, зачастую не мужчинами. На сегодняшний день, в среднем, по всем странам примерно, я во многих странах работал, могу сказать, что практически во всех странах психически зрелых мужчин, ну, процентов 40, после 50 лет, процентов 40. Остальные это психически незрелые мужчины. То есть это не совсем мужчины. То есть это мужчина-мальчик, мужчина-подросток, мужчина-юноша. А вот мужчина-мужчина это редкость это всего за таких 40 процентов и вот такой не мужчина попадает к вот такой женщине и, естественно они или она его ломает и делает подкаблучниками они там живут уже в другой в других ролях вы знаете mm -hmm. это. Вот. или или расходятся поэтому сегодня я говорю много факторов которые вот и мало того знаете, есть еще даже и определенные э, программы, которые э, разваливают семьи. Определенные программы в мире праздник. существуют. Угу. Например, э, Рокфеллеры э, спонсировали с давно, с 30-х годов, спонсировали и спонсируют до сих пор э, феминизм. Они специально заказывают фильмы, устраивают фестивали, они выпускают журналы. То есть они заинтересованы в феминистском развитии феминизма в женщин. Вот пару лет назад разбился на самолете один из Рокфеллеров, а с ним интервью. После этого опубликовали интервью с ним. До этого было закрыто, а потом он опубликовали. И он говорит, например, его спрашивают, зачем вы вкладываете деньги в феминистское движение? Он говорит, как зачем? Все очень просто. Мы умеем деньги считать. Во-первых, мы получаем дополнительные рабочие руки. Во-вторых, у нас больше страхуются людей, в два раза больше, чем это просто мужчина страхует. А и женщины же страхуют, То есть страховая, страховой бизнес растет. А в-третьих, смотрите, в-третьих, в -третьих, мы тем самым разваливаем семьи. И тем самым люди становятся управляемыми. А, проще управлять ну, одиночками, да? Получается? Одиночками или тех, у которых проблемы в семьях. Им не, им не до борьбы, им не на, на баррикады не, не идти они борются у себя в семье. Угу. Понятно. А, а феминизм, он, он, он, он еще долго будет шагать у нас? То есть он же традиционно, ну, это, если это навязано, то э, можно же от этого как-то избавиться или туда не впадать? И, и, или уже механизмы запускаются, которые, на которые мы повлиять не можем сами? Вы знаете, ведь дыма без дня не, не бывает. Феминизм же не просто так лежит. все. Uh -huh. дело в том что патриархальный наш строй где мужчина главенствует, где в религиях везде женщина на вторых ролях то есть женщину угнетали много лет и здесь вот же, же специальные подкармливают это uh -huh. и тебя ты же угнетенная вставаешь что ты понимаешь то есть поэтому это не на пустом месте, поэтому это не уйдет так просто. Это не уйдет до тех пор, пока мужчины и женщины не научатся строить гармоничные отношения. Это мы еще от них получим, получается, да? А мы получаем и еще получим. Это еще не все, да? Это цветочки. Потому что я вот когда в Европе был, мне было такое ощущение, что нету вот этой мужской энергии, там как будто пропала в людях. Все правильно. Смотрите, что получается. Здесь, здесь кольцо не в пользу мужчин разворачивается. Колесо крутится не в пользу мужчин. Почему? Потому что женщина с мощными мужскими энергиями, с волевым стержнем, кого она родит? Какого мальчика? Она мальчика Подавлю. родит уже инфантильного, задавленного, сломанного. То есть из этой семьи уже настоящий мужчина не выйдет. И все, и понеслось. И она, а, и, и они же говорят, женщинам, а где мужчины? Мужчин-то нет. Извините, а кого вы родили? Кого вы воспитали? Понимаете? Поэтому это действительно сейчас кольцо не в пользу, колесо крутится не в пользу мужчин. Ведь в чем проблема? Начиная с того, что вы знаете, что когда зарождается человек, он сначала зарождается в женском облике и только потом через несколько месяцев он может сформироваться в мужское тело угу. То есть женщинами рождаются есть такое выражение а мужчинами становятся то есть это надо мужчина еще стать надо вложить усилия надо многое что сделать поэтому мужчины чтобы стать и мужчину воспитать надо много приложить сил во первых надо его учить трудиться с самых малых лет Прям самых малых лет умеет чуть-чуть там э, веник таскать, пусть таскает там пылесос, э, посуду, э, мусор и так далее, все электрические дела подрастает, все, все должно быть на нем, он должен к концу школы уметь все по дому делать. Вот тогда это из него еще что-то может получиться. Mm -hmm. А вот смотрите, психологическая зрелость, что может мужчина сделать, там, допустим, в 30 лет, ему, чтобы психологически повзрослеть, это, это какой-то. Вот мы же взрослеем биологически сами, то есть мы не прилагаем усилия, мы просто растем. А психологически, психологическая зрелость это, это что нужно сделать? Это от, откуда она берется? Ну, я сейчас назову э, признаки, э, uh -huh. которые определяют психологическую зрелость, и они же являются инструментами для того, чтобы стать зрелым. Первое, как я уже сказал, для мужчины и для женщины они разные несколько. эти Женщины тоже много психически зрелых, меньше, чем мужчин, но тем не менее, все равно. Если, например, зрелых мужчин процентов 40, то женщин в таком же возрасте процентов 60 зрелых, но все равно много несмотря на то, что она ну, там родила детей, там у нее там прочее, семья есть, а зрелости нет. Это, ну, вот сейчас вы поймете, в чем проблема. Мужчина, мужчина зрелый мужчина, он должен учиться трудиться, он должен уметь трудиться, зарабатывать деньги и уметь ими распоряжаться. Это обязательно условие для мужчины. Вот уже показатель. Угу. То есть, то есть здесь здесь состоятельный здесь. за доход или как-то? Вот ну да, это уже и показатель, и путь. То есть, пожалуйста, учись, угу. работай, трудись, зарабатывай. То есть, вставай на ноги, ты должен крепко стоять на ногах. Второе, угу. ты должен очень построить уважительные, добрые отношения с родителями, причем с обоими, и, и равно. То есть, к отцу и к матери относиться равно. И эмоционально, и ментально. И в физических проявлениях, то есть равно. То есть вот построить уважительные, добрые отношения с родителями и равно к ним относиться. Это мужчина. Да. И жить вне их. То есть выйти в самостоятельную жизнь. Обязательно. Для мужчины это важно. Иначе не состоится. Это Среди. вот этот отрыв, да? Угу. Да. Да. Обязательно. Угу. Для мужчины это важно. Это второй момент. Третье. Мужчина должен... Знать, что такое женщина, зачем она рядом с ним, Что она не просто там его конвейер для детей, там хозяйка дома, там прочее, прочее. Он должен понимать ее глубинную суть. Что это фортуна, что это богиня, рядом с которой он может расти и развиваться. Которая способствует его росту и развитию, которая его поддерживает. А значит в нее надо вкладывать. Надо уметь с женщиной Общаться. Надо знать, что это такое, и уметь с ней общаться, строить отношения. Вот. Это третий момент. Четвертый mm -hmm. момент. Мужчина должен быть профессионалом семейных вопросов и в жизни в целом. Он капитан семейного корабля. Так будь добрым, будь грамотным капитаном. Что за капитан, который безграмотный? Куда он поведет корабль? И часто поэтому сегодняшние... Э, Мужчины-капитаны на самом деле не капитаны. И они в лучшем случае сидят там внизу и в топку подбрасывают деньги. А за штурвалом стоит женщина в капитанской фуражке. И куда она рулит? Конечно, в сторону детей. Поэтому мужчине вот надо вот это все знать. Вот четыре момента, которые... А сегодня мужчины... 90 с лишним, там 99% безграмотные в семейных вопросах. Они считают, что деньги зарабатывают, и этого достаточно. Там Дом построил, там то-то условие создал, все, он свою роль любил. Нет. Капитан семейного корабля знает все досконально. Он знает каждый шаг, он знает, как воспитывать детей, он знает, как строить отношения с женщинами, он знает перспективу, стратегию, где жить, как жить, и так далее, и так далее. То есть, это все вопросы на нем. Он экономику... Микроэкономику семьи должен знать, Они а просто деньги принес, на распоряжается. Нет, он должен знать здесь расходная, доходная часть, то есть он все это должен регулировать. Для мужчины семья это по сути предприятие, и нужно со всеми своими, там и финансы, там и кадры, там и социалка, все как полагается. То есть он должен во все это вкладывать, он должен все это разбирать во всем этом разбираться с тем, чтобы за спиной у него было спокойно. И тогда он может действовать легко. То есть, вот, вот это зрелый мужчина. Про женщину будем говорить? Давайте, про женщину очень интересно. Зрелая женщина, откуда она берется, кто такая? Для женщины первое условие. Первое условие трудиться ей не надо уметь. Уже хорошо. Может научиться этому, но это не главное для них. Первое условие. Она должна выстроить с родителями очень уважительные, добрые отношения. Это важно. Угу. Это очень важно. И она, но она с ними может жить. Вот дочь может с ними жить до, до замужества. Угу. Как только вышла замуж, чтобы по ноги твоей не было. Здорово. Потому что иначе мужчина тот просядет, ее муж. Так вот, с родителями. Второй момент. Она должна быть классной женщиной. То есть вот весь женский аспект – это огромный спектр задач. Мы как-то женщинами посидели, посчитали, а оказалось, что нужен пятилетний курс, то есть, по сути, институтский курс для того, чтобы стать женщиной много-много-много-много много предметов много предметов я вот в индии изучал как там женщин воспитывают там в школе в школе ну в таких средних школах и выше там девочки они учатся с 6 лет и вот они за 10 лет за 10 11 лет сдают около ста экзаменов на женственность около ста экзамен там чего только нет и это все надо знать там и, и умение слагать стихи, умение вести политическую беседу, знание о географии, там и танцевать, и готовить, и прочее, прочее, прочее, прочее. Сто предметов. Представляете? Так вот, это женщина. То есть надо женщиной, к же, состоянию женщины готовиться, раскрывать свои качества, все, уметь любить и прочее. Много чего. Следующий момент. Она должна быть готовой к материнству. Это тоже определенная наука. Это тоже определенные знания. Они просто, ой, ой я забеременела, что делать? Тут, тут, тут, тут. Все должно быть, все понятно. все. Ведь раньше же были традиции. Бабушки, внучкам передавали и воспитывали таким. Сейчас же никто, бабушки, кто слушать будет? Да с ними и не и живут. Кто? Ну да. Вот. Поэтому вот это грамотность. Дальше, еще один момент. Когда женщина, женщина, она знает, что с мужчиной делать. И, и там все нормально так вот, и последний момент женщина это министр культуры семьи то есть mm. все вопросы культуры то есть это не только театр кино это так музея выставки это все культурно культура питания культура одежды культура интерьера культура поведения культура секса культура это то есть все вопросы на высочайшем уровне это и знание языков и так далее она должна быть на порядок культурнее мужчины с тем, чтобы он тянулся за ней. Понимаете? И это потом... вот та самая социальная планка, да, которую она да, создает. Да, да, да. Она как раз поднимает ее, и мужчина тянется, идет, идет. Вот, это зрелая женщина. Ну, хорошо. Это, знаете, вы описали, и страшно представить, что рядом будет такая женщина. Потому что что с ней делать? Или она сама уже придумает? Да, вот именно. С ней легко. С ней легко. А есть она что как... с гордыней делать? Она умнее тебя там в два раза. И она не будет там попрекать? Там, или стоп, э, стоп ага. подождите. Я же не сказал, что она умнее. А, ну окей. Женская ага. грамотность – это... Это не про ум, да? Да, это... Нет, ум есть. Здесь... О, ага. Как же? Ну, обязательно ум, но... У женщины, вот в такой, она, э, сейчас я вам скажу даже, как еще важный элемент, что значит быть женщиной, хотя бы один фрагмент. Mm -hmm. Вы поймете. Женщина, умных женщин-то много, мудрых вот. мало. Так вот, женщина настоящая, она мудрая. Она знает, как сказать, когда сказать, что сказать, понимаете? Она знает, как себя вести. И она мужчину не обидит, она его не унизит. А, да. И вот есть даже, помните, анекдот такой. Э, э, муж приходит домой там, и жена видит, что на нем э, женские труси. И он понял, что ну, сказать-то нечего. Да, он ей говорит, милая моя, ну ты же умная женщина, придумай что-нибудь. Вот такая женщина может и придумать что-нибудь. Сама, да? Так, так вот, вот, один момент просто, чтобы вы поняли, насколько угу. это важно. Сейчас, например, очень много женщин волевых. Вы, наверное, много. обратили внимание. Уж кто-то, я думаю, вы с этим сталкиваетесь постоянно. Я очень много, да. да. Так вот, убрать из нее вот этот вот ломик очень трудно. Угу. Вот этот жесткий. Ну, практически невозможно. Ну как его из нее вытравишь? Это только, он же в голове, только гильотин, но, сами понимаете, это довольно жесткий инструмент. Поэтому а, а этот вломик, он часто спрятан в такие формы. Все мягко, все же. но в нужный момент он тюк. Потому что да, очень часто неожиданно он появляется. Конечно, конечно здесь и секс страдает потому что с такой волевой женщиной мужчине трудно потому что что такое волевая женщина женщина в которой много мужских энергий соответственно мужчине с мужчиной как-то но ну, не каждый мужчина готов с мужчиной общаться в сексе поэтому трудности возникают так вот смотрите что получается как убрать эту жесткость вот сейчас вот многие женщины может быть нас слушают милые женщины все очень просто все очень, опять же, все, у меня вообще все очень просто. Помните, я говорю? Да, все очень просто, просто и быстро. Да, все просто и быстро. Три месяца, и вы будете классной женщиной. Что это значит? Смотрите, я исследовал, женщины живут в основном где-то на семи максимум десяти качествах женских. Вот применяют в жизни 5, 7, в среднем, ну, десять от силы а всего женских качеств более 200 ох вот вам пожалуйста начните каждый день осваивать по новому качеству в интернете запросите вам список выспится и вот осваивайте каждый день по качеству каждый день прочитали изучили прожили поинтересовались как там что посмотрели в течение дня как это идет эта практика очень простая Просто каждый день заказывайте, с вечера заказывайте какое-то качество и проживайте его. И у вас через три месяца будет уже такой набор качеств, который заткнет за пояс любую женщину. Вы будете единственная, не только в городе, но может даже в стране. То есть вот такой вот процесс. И на этом вот фоне, смотрите, качество, когда вот их немного, то это волевой стержень может выбирать и жестко бить. Угу. А когда качества много, он внутри он теряется, он на общем фоне он уже не заметен. Вот и все. А расфокусировка происходит, да? Энергетическая такая. Конечно, Расход... конечно. А вот э, насчет правда, что если женщина там вкладывается в мужчину, то он там начинает зарабатывать, это растет, у него появляется творчество. Это вот взаимосвязь, она прям настолько прямая, или, или это или это переоценено? Потому что сейчас ну, вот современные тренинги, они все дают, там женские, где они говорят, надо вкладываться в мужчину. Я в мужчину в энергию вкладываю, поэтому он должен меня там какими-то благами там обеспечивать или... И иногда перекашивает прям, они хотят прям заранее, чтобы им платили. Дело в том, что природой заложено что синергия мужских и женских энергий дает очень большой эффект. Очень большой. Не в два раза больше, а в десятки, в сотни, в тысячи раз больше. То есть это мощный мощный генератор, мощнейший генератор энергии. Поэтому, если ну, слово вкладывать мужчину, мне не совсем нравится это. Если женщина, как женщина звучит, любит и ценит, уважает мужчину восхищается им, это супер, это открывает ему крылья. Он летает, он летает. Здесь не вложение в него, здесь раскрытие себя как женщины. И от этого ты становишься счастливой, потому что он летающий, приносит тебе в клюве все, что тебе нужно, естественным образом, без напоминания. Он тебя ведет по жизни как королева, потому что он летающий а летающий мужчина это супер щедрый супер э, ну, это классный мужчина. Uh -huh. а вот э, это получается что большинство женщин сейчас какие-то блага выбивают из мужчин да, но ну, вот но ну, и так таким. это получается в вот, этот это и есть вот эта незрелость даже жен, женская. женская незрелость она не она не достаточно проявлено как женщина не раскрыта как женщина и мужчины и ей с ней или не делится или жадничает или там то или другое не хочет ребенка там ну, в общем не создает ей то чего ей нужно что и нужно это говорит о том что она еще не реализовалась как женщина потому что женщина вообще если она реализованная женщина угу. есть даже такая поговорка а, если а, а, Женщина с радостью, вот обратите женщина с радостью идет за мужчиной туда, куда она хочет. То есть, вот это женщина. То есть она. она ей не надо, она ей надо что говорить. Она, она, что желает, у нее все получается. Мужчина все творит сам, вроде бы сам, на самом деле, это ее желание. Это она хотела, он принес, да? Да. да. А вот обратная часть, когда вот мужчина, допустим, внимание уделяет женщине, он получает или и, и когда не уделяет внимание женщине? Вот, вот женщина, допустим, в браке, она несчастливая. Что происходит в этот момент с мужчиной? Ну, начнем с того, что строится всегда мост такой с двух сторон и это лучший вариант, одному строить тяжело, поэтому а с двух сторон, и когда мужчина проявляет к женщине э, тепло, ласку, внимание, то она тоже, конечно, расцветает, она тоже начинает э, звучать по-другому. Это, э, это закономерно. Но здесь очень важно понять и быть мудрым, потому что некоторые женщины переходят на потребительство. Он нее вкладывает, он ее любит, ей это нравится, она позволяет себя любить позволяет себя любить и сама в общем-то не отдает в это очень тонкий момент то что если в семье если в семье мужчина любит сильнее женщину чем она его у этой семьи нет перспективы это будет проблема это будет угу. это будет или несчастная семья или не разойдутся то есть женщина по сути тогда не выполняет свою основную женскую функцию любить и ее он берет на себя эту роль любить мужчина. То есть для него главное это действовать, быть активным, расширять границы, там то, то, то, обеспечивать все это. А ее любить, наполнять пространство любовью. А если он и делает и то, и другое, то вот это первая причина сердечных болезней у мужчины. Они не выдерживают просто этих нагрузок. Двойная а, очки нагрузка любить и действовать, творить, а женщина не, не отвечает той, тем объемом любови, любви, которая нужно. И все, у мужчины инфаркты и прочие все дела. В смысле, это ранняя смерть, да, по сути? Да, да. И ему что нужно делать? Ему надо уйти просто или, или, или как? Потому что его же может связывать, еще и дети могут связывать в браке, да, в этом... Да вот это чаще всего-то и мешает мужчинам принять верное решение. Если женщина не готова, не готова любить, не умеет любить, нужно, конечно, вкладывать в нее, чтобы она научилась любить, чтобы она этому умела делать. Это непросто, иногда очень непросто, но надо вкладывать в женщину. В какой-то момент, может быть, эти вложения сработает. Но если не срабатывает, то нужно спасаться, иначе жизнь может закончиться. В смысле, ты можешь не успеть, как пока она переключится, да? Тебя может уже не стать, и уже мне будет некому. Да. Потом она будет э, плакать, страдать, две волосы, там проще, что вот так. Но это будет потом. Но это уже будет без тебя. Угу. Знаете, я вот после прочтения вашей книги, да, почему я вот вообще к психологии относился очень так, ну, мне казалось, это какая-то лженаука, вообще, ну и как-то совсем неправда, да? И мне казалось, что, кроме меня, лучше меня никто меня не знает. Но когда я прочитал вашу книгу и я стал приходить всеми или куда-то в гости, я прям понимал, чем это закончится. И когда я, когда я начинал говорить, зачем вы так себя ведете, потому что это ведет к таким вот к таким последствиям, у людей был просто шок. Многие плакали, в истерике бились. Но и после этого я начал ну, это изучать. Но как у вас это получилось? Потому что многие же поднимают проблему, но вы как-то настолько легко это подали и настолько точно и простым языком. Как вообще? У меня самый лучший учитель – это жизнь. Я умею наблюдать за жизнью и учусь у жизни. Я общаюсь, учусь. Я наблюдаю, учусь. Это действительно так. Это, Наверное, это какой-то дар, который меня. Я не бегу, хотя это торопышка, очень много да, чего да. делаю, но я все равно, я спешу медленно и успеваю увидеть, почувствовать, понять, разобраться и сделать верные выводы. Жизнь – самый лучший учитель. А вот... У вас еще какие планы есть? Вот сколько книг написать, там про правнуков еще встретить, там кого-то вы, выдать замуж, там женить. Вы вот. знаете, книг написать не проблема. У меня. Вы же разбираетесь в, в, в компьютерах. У меня 4 гигабайта текстовых документов. Уже oh. зап... Это на сотни книг. Поэтому писать для меня не проблема. У меня нет времени писать. Еще много других интересных дел. Вы знаете, я, планы мои жить счастливо и помочь другим жить счастливо. Я же хочу жить на этой счастливой планете. А для этого нужно как можно большему числу помочь быть счастливым. Поэтому я делаю все, чтобы быть самому счастливым и делиться счастьем. Поэтому у меня все направлено на это. Вот это мой стимул. А вы сами осознаете, какому количеству людей вы помогли? Вот, вот под, под вашим там самым скромным подсчетом, вот ну, следуя из там, из тиража, там я не знаю, из ну, оборота. Тираж, тираж несколько миллионов на восьми языках. Это, здесь трудно отследить влияние книг, но я думаю, каждая книга что-то оставила, кому-то где-то оставила. Таких прямых вот через академию прошли тысячи людей, десятки тысяч прошли там, через консультации, и прочее это. Тоже, ну, ну, наверное, реально там много, я не считал, но много. Потому что то, что я наблюдаю, да, потому что через меня, сколько я вот через ваши книги, сколько консультаций провел, это, ну, это прям очень много людей. И я понимаю, что я же такой не один, точно. Да, много, я рад. Я рад тому, что приношу пользу. Я планирую приехать осенью. В Алматы. Вы, вы где живете? В я в Алмате живу и в Астане, но я туда-сюда курсирую. Ну мы Поэтому. увидимся, я думаю, встретимся Я надеюсь на нашу встречу. Да. Вот. Ну, я ну, если ну, будет ну... будет интересно у, у ваших слушателей и зрителей. Встретимся еще на какой- на какой-нибудь серии вопросов. Давайте с удовольствием. Я еще, знаете, я еще чуть задержу вас. Как вам попасть в академию? Вы, я так понимаю, академию проходят студенты, там, слушатели, да? И вы, у вас же есть тренер, вы тренеров готовите или как-то? Так вот, у нас легко попасть, на моем сайте все расписано, как попасть. Это онлайн-образование, закрепляется преподаватель за человеком, и его 10 месяцев решаются все задачи. В основном по жизни человека все Анатолий, и ваше любимое место на планете где вам прям нравится быть что вы прям там дома э, много мест э, много мест такого я везде практически чувствую себя комфортно э, угу. вот так вот выделить мне нравится алтай потому что я там родился мне нравится Казахстан, потому что у меня там с ним очень много связано, у меня было посвящение в Казахстане. Мне нравится Туркмения, потому что я в горах Туркмении прошел инициацию. Мне нравится Байкал, я очень много там раз бывал. Москва, ну Москва нравится как город, но даже, хоть я здесь живу, но это город не для жизни. У нас есть своя прелесть. Нравится Санкт-Петербург. Страны еще такие. Найцев Черногория нравится. У меня есть книга, называется Монтенегро, как раз. Монтенегро, называется Черногория. Очень интересная книга, прочтите. Обязательно, э -э -э -э. да? Ага. У меня есть книга, кстати, уважаемые читатели, слушатели, зрители, книга Голограмма. Очень необычная книга. Кто хочет запредельного, то есть вот, Игорь, вы тоже, может быть, угу. Это совершенно запредельная книга. Я хотел бы услышать вашу реакцию. Может быть, мы по ней проведем эту встречу. С удовольствием. запредельная. С одной стороны фантастическая, с другой стороны автографичная, с другой стороны третий там то-то-то-то. Издатель не мог даже придумать для нее жанр. Называется «Голограмма». Прочтите, она есть. Я обязательно прочту. Продажи. Вот. Uh -huh. То есть у меня много мест в мире, где бы я в Непале очень несколько раз был, мне очень нравится эта страна, мне нравится. Ну, Индия тоже нравится. Uh -huh. Латинская Америка, Аргентина очень нравится. А так что вот, сказать вот это все и все, ну нет, это, я думаю, это слишком одного. потому что каждая страна какую-то грань открывает. Я совершил кругосветное путешествие, я э, э, по южному полушарию очень много интересного увидел. Единственное, что мне, наверное, не, э, я не смогу жить в маленькой стране, долго не смогу жить. Мне нужно... mm -hmm. А ментальные отличия есть какие-то между людьми? Они большие, сильные? Вот проблемы там житейские, вот эти? Принципиальных отличий нет. Есть нюансы, есть. Но ну вот по тем вопросам, которые вот я разбираю, например, даже медицинской работы. В частности, например, в Италии вышла книга на итальянском языке. Я даже немножко его подредактировал под Италию. Так там такое началось. Там даже были, ну, около издательства забастовку устроили, потому что э -э, итальянские мамы не принимали эту книгу. Вот. То есть, есть, свои особенности, но они не, не запредельны. Они, в общем-то, вполне объяснены. Понятно. Анатолий, вам вот у нас уже время подходит, вам большое спасибо, что вы согласились на этот эфир. Я думаю, что... Ну, мне вот, я вам задавал вопросы, те, которые мне интересны, да, мне было очень интересно, какой вы человек, и вот что у вас там как-то вот, все, ну, на сердце лежит, что ли, и еще раз говорю, вам большое спасибо за то, что вы согласились выйти в эфир. Я очень рад с вами познакомиться, вот, онлайн, теперь я надеюсь, что мы увидимся офлайн. Обязательно, обязательно. Я тоже отвечу. Ну, благодарю вас за интересные вопросы, за беседу. Благодарю ваших зрителей, слушателей. Желаю всем растущего счастья. Все, до, до следующей встречи, в следующих эфирах. Думаю, мы еще обсудим ваши следующие книги. Угу, Все, давайте, до свидания.